успеху, или поправить здоровье человека, или даже может быть и жизнь спасти, поскольку у нас продукция, которая связана со здоровьем. То, что как раз произошло и в моей семье. Я когда-то в 2011 году, у меня у мужа э, ну, онкология, то есть э, двух сеансов химиотерапию, воспалились почки, отменили химию, но боли не проходили, и вот слово кардицепс для меня оказалось просто ключевым словом, я пришла в компанию, я взяла эксиры, взяла чай, и вот на чай не спал, он выпил 2 литра теплого почти горячего чая и первой ночью уснул. То есть я увидела, что даже если уже чай так сработал, то что дальше будет? Дальше процесс пошел, слава богу, на выздоровление. Вы уже поняли, что это компания китайская, то есть вся продукция разработана по принципам традиционной китайской медицины. В наше время есть два подхода к здоровью человека. Есть западная медицина и есть восточная медицина, в частности, традиционная китайская медицина, одна из самых древнейших медицин. Мы все с вами знаем про западную медицину, то есть наши, наши врачи поликлиники, больницы работают по принципам западной медицины. Ну, как, когда у нас что-то заболевает, мы приходим к врачу определенной специальности, правда? И каждый врач лечит какую-то отдельную систему или отдельно взятый орган. Поэтому эту медицину называют заплаточной медициной, вот как раз это, поскольку идет лечение отдельного взятого органа. Еще у нее есть такое название симптоматическая медицина, потому что э, чаще всего идет лечение за счет снятия симптомов. Э, нет э, времени, это, пожалуй, знаний часто у врачей для того, чтобы убирать хронические заболевания. Поэтому обычно к 40 годам мы практически все уже имеем несколько хронических букет, как мы говорим, хронических заболеваний, с которыми наша западная медицина, к сожалению, практически не умеет справляться. И вот, э, и еще западная медицина э, практически посадила нас всех на лекарства, правда, эти аптек много. Врачи и сами потребляют лекарства, они вообще не мыслят работы без лекарств. Как, без лекарств, как вообще можно избавиться от болезни без лекарств. Но, к сожалению, лекарства э, чаще всего убирают симптомы заболевания, они не убирают причину заболевания. И к тому же, э, дисбактериозы, аллергические реакции, всевозможные побочные э, явления даже смертельные исходы. Это все действие лекарственных препаратов, химических, синтетических препаратов. И традиционная китайская медицина. Здесь совсем другой подход к человеку. Здесь организм человека воспринимается как целостная система. То есть целая, целостная система как микрокосм, макрокосмос и системный подход к организму человека. В Китае есть такая поговорка, и основная, наипервая направленность традиционной китайской медицины, это профилактика заболеваний. Есть такая поговорка в Китае, в Китае начинают лечить болезнь за 10 лет до ее возникновения, в России за 5 дней до смерти, правда? Вот у нас есть такая поговорка, расхожая, пока петух не глянул, не, не клюнул, мужик не перегреть, или пока гром не грянул, то есть вот ждем, когда грянет гром профилактика к сожалению у нас пока очень сильно хромает то есть опять возвращаемся к традиционной китайской медицине первый системный подход к организму человека еще есть такая поговорка о плохом лекаре плохой лекарь есть, болит голова лечит голову болит нога лечит ногу ну, это нам напоминает традиционную нашу западную медицину правда. Вот, то есть обязательно нужно выяснить причину, от чего болит голова, ну то есть до, докопаться до причины заболевания. Такая задача китайского доктора, если уже больной, то запустил себя до хронических каких-то заболеваний. И еще традиционная китайская медицина не работает с синтетическими, химическими препаратами, работает с, натураль... с продукцией, с препаратами из натурального природного сырья. Теперь мы возвращаемся к нашему продукту. А, в основе... Здесь не так много наименований продукции. Это системный продукт, который каждый из препаратов практически работает на весь организм в целом. Продукт стопроцентно натуральный. Основные компоненты наших продуктов, препаратов высшие китайские грибы, гриб кардицепс, сингуша и итаки, экстракты горных муравьев, лекарственные травы, чистый мед, горный мед, структуринная урованная, чистая вода. Вот, собственно. Основные, да, водоросли, бережные водоросли, морские водоросли, то есть основные компоненты э, наших э, продуктов. Все, все компоненты в каждом из препаратов подобраны по принципу синергизма, то есть когда они вместе, они э, рецептуры так подобраны, они усиливают действие друг друга в разы. Продукт э, совершенно безопасен, можно применять в любом возрасте, э, от младенчества до глубокой старости. Схема применения продукта условно разделена на три этапа. Первый этап называется этап регуля. Извиняюсь, я забыла добавить очень важный момент. Нужно обязательно сказать, что мы здесь никого не лечим. и Нельзя говорить, что это лекарство. Правда, наши доктора говорят, что если в больших концентрациях наши препараты работают как лекарство. Но мы не говорим, что это лекарство. Мы говорим, это продукты, препараты. Их вообще назвали. Поскольку э, здесь в основе древнейшие императорские рецепты, но продукты изготовлены по самым современным технологиям, им дали емкое название биоиммунорегуляторы быстрого действия. Но ну, можно сказать, что это биологически активные добавки уже нового поколения, можно и так сказать. И еще, что мы здесь никого не лечим, э, наш организм это умная система, в, которую сраж... в которой с рождения заложены механизмы самоздоровления, самодиагностики, самоисцеления, самовосстановления, просто с возрастом, с образом жизни, с нашим теперешним питанием. Эти механизмы постепенно утрачиваются, и человек начинает болеть. Так вот наш умный продукт, попадая в наш умный организм, как раз восстанавливает эти механизмы, потому что очень, мне было поначалу очень трудно понять вообще, как это так. Всего 9 препаратов, а когда вы услышите результаты, совершенно разные результаты, вообще в разных в точках нашего тела, ну вообще, ну просто настолько разные результаты, а всего-навсего 9 основных продуктов. Вот это как раз системный продукт. То есть идет работа, идет восстановление утраченных механизмов. Схема употребления продукта условно разделена на три этапа. Первый этап называется этап регуляции. Это как раз традиционная китайская медицина. Вот здесь есть такой плакат «Звезда Усины, Вверху Мадада теория янь Теория Инь-Янь Говорит о том, что все на этой планете, вообще в этой вселенной, все имеет две энергии, два начала. Мужская, женская, го горячая, холодная. Ну, понятно, все, я смотрю люди, то, в общем-то, здесь видно, что люди грамотные, поэтому не буду в это долго удаляться. И что происходит? Если в клеточке или в системе, в органы энергия сдвинута в янскую сторону, возник, возникает острое воспалительное заболевание. Если э, в янскую сторону идут вялотекущие хронические заболевания. Поэтому на этапе регуляции происходит как раз выравнивание вот этих двух энергий, яйцкой и энергии. И поэтому молодым людям, людям часто, которые вот уставшие, замученные, сонливость пониженная работоспособность, им бывает достаточно вообще этап регуляции, они просто приобретают другое качество жизни. Для западных врачей, для, ну вот мы тоже все-таки из западной медицины, есть кислотно-щелочной баланс. В общем, суть одна и та же. Понятно? То есть это восточная медицина, западная медицина, восстановление кислотно-щелочного баланса. На этапе регуляции два продукта – капсула линджи или Феникс. Все это условно. На самом деле продукт работает на весь организм в целом и на разных этапах, но наиболее выраженные вот регуляции – капсула линжи. Когда-то мы их называли мозговые капсулы, потому что в первую очередь а, здесь основной компонент грипплинжин. В первую очередь нормализует а, крово, кровообращение а, головного мозга, то есть питание клеток спинного-головного мозга, насыщает клетки головного мозга кислородом, поэтому у, уходят головные боли, улучшается слух, улучшается зрение, а, регулирует работу нервной системы, регулирует работу эндокринная гормональная система, регулирует работу бронхолегочной системы, регулирует работу печени, то есть как гепатопротектор работает. Этот продукт прекрасное антиаллергенные средство, то есть вот у меня ушла аллергия, которая довела от меня до дерматита, длительного, уже многолетняя, уходит аллергии. Продукт здесь про грипп линжи в Китае говорят. Грипп линжи имеет Эффект успокоения духа, прибавление мудрости, обострение памяти. Вот видите, собственно, все вот основные понятия они и, и как раз касаются нашего продукта, нашего препарата, который называется капсулы линжи. Следующий продукт или Серфеник. Э, это уже жидкая формула в бутылочке. За счет того, что это жидкая формула в 80 раз увеличивается усвояемость биологически активных веществ и на 80 процентов затормаживается окисление процесс окисления продукта мы его называем иммунитет в бутылочке то есть в первую очередь этот продукт регулирует работу иммунной системы то есть вырабатывается большее количество клеток, клеток киллеров то есть повышается защитная сила организма этот продукт регулирует работу бронхолебочной системы, способствует выведению мокроты Регулирует работу печени, способствует фиброзные изменения, то есть приостановить фиброзные изменения в печени. Регулирует работу сердца, повышает силу сердца, как в Китае говорят, энергию сердца. Что еще? Работает и на печени, работает, регулирует работу печени. То есть, ну вот системные продукты. Здесь основной компонент гриб кардицепс, гриб высший китайский гриб, линьши тоже высший китайский гриб, гриб кардицепс высший китайский гриб, который единственное на планете существо, имеющее две энергии. Его в Китае еще называют червяк-трава. Червяк, в червяк, первую половину жизни он, видел, он живет как червяк, Червяк — это насекомое, это животный мир, это янская энергия. Вторую половину жизни он ведет себя как трава. Трава — это инская энергия, растение — это уже инская энергия. Поэтому мощнейший регуляторный эффект — гриба кардицепс. Немножко Еще несколько слов о грибе кардицепс я расскажу, вот, когда буду рассказывать этап восстановления. Вот, собственно, мы с вами прошли этап регуляции. У нас уже изменилось наше состояние просто вот очень сильно меняется состояние, потом девочки расскажут. У меня просто времени, время ограничено, и я просто забыла предупредить наших гостей, если у вас будет желание, если у вас возникнут вопросы, люди, которые вас пригласили, вам обязательно в конце ответят на вопросы. Потом в бухгалтерии достаточно много литературы, в ютубе выложено много видеороликов. И лекции врачей выложены, то есть было бы желание, информации можно получить достаточно много. У нас бывают дни здоровья по средам, когда рассказываются более подробно о продукции. Бывают семинары, когда китайские доктора нам рассказывают уже более подробно о традиционной китайской медицине. То есть компания, слава богу, с, с информацией дела обстоят очень хорошо. Следующий этап называется этап очистки. Есть такое емкое выражение: мы живем в век экологических катастроф и гастрономических изысков. То есть ни то ни другое не улучшает наше здоровье. Здесь, э, ну, начнем э, с чая Лювы. Вот гости должны уже были попробовать этот чай. Может быть, он вам поначалу покажется невкусным. Ну, просто наверное, рецепторы еще так не так работают. И потом поймете и почувствуете, насколько вот. Причем вот я на, за собой наблюдаю. Вот, этот чай, когда ты находишься в разном состоянии, вот он имеет разные вкусы. И его по-разному начинаешь ощущать. Вот, вот удивительно. Чай Лювей, шесть вкусов в переводе. Рецептуру этого чая когда-то профессор Танк Джи, директор нашего института питания Яншин, когда-то давно, когда в молодые годы он работал в бригаде врачей, которые обслуживали Мао но вот этот чай когда-то был разработан еще в те времена. Императорский чай мы его еще называем. Чай имеет мягкий желчегонный эффект, мягкий мочегонный эффект. Чай мягко регулирует давление, чай улучшает настроение, чай выгоняет соли из суставов, песок из почек. чай улучшает обмен веществ, чай способствует расщеплению жиров, ну вот, видите, сколько действий у этого чая. Здесь регуляция, очистка, здесь много всего. А следующий продукт. Давайте вот с розы начнем. Господи, фруктовая паста. Фруктовая па... Мысли всегда бегут вперед и забываешь словами, которые нужно сказать. Фруктовая паста ⁇ роза. Это новое направление профилактики дисбактериоза, здесь вытяжка из фруктов и лепестков роз. То есть это питательная, такая штука полезная, для нашей полезной микрофлоры. У нас в нашем организме есть отдельный большой орган, его уже говорят про него, биологи, который делает очень много всевозможных функций в нашем организме. Жить мы без него не можем. И у нас есть и патогенная среда, у нас есть и полезная среда. Вот они должны быть в гармонии. Вот эта э, паста роза, она напоминает вкус розового варенья по концентрации, как мед. Она транзитом попадает в кишечник, и там наша полезная микрофлора начинает быстренько-быстренько ее поедать. Она начинает размножаться, ее становится много. Она выдавливает излишнюю патогенную микрофлору, и когда все приходит в баланс, в гармонии, то что происходит? Были поносы, у человека уходят поносы. Были запоры, уходят запоры. Уходят запахи, ну, извиняюсь, изо рта, и от тела. Улучшается состояние кожи. Этот продукт хорошо работ, помогает работе печени. Продукт выгоняет глистов. Вот, просто у нас были такие случаи с детьми. Потому что детям, если этот тюбик попадает в руку, то отобрать его бывает уже очень трудно. Он просто выдавливает его, эти тюбик весь в себя. Так что вот такая вот э, интересная разработка наших китайских ученых. Следующий продукт на этапе очистки – постилки ГААСЕН. Здесь и питание, и очистка. Питание, потому что это спирулина. Спирулина – природный растительный белок. И очистка. Э, здесь клетчатка, конжаковая камень, э, хитозан. То есть... Эти постилки разбухают в кишечнике, сорвируют на себя все, что не нужно организму, увлажняет, формирует каловые массы, и потом это все выходит из организма. Мы говорим, продукт работает при трех гипер: Повышенный сахар, повышенный холестерин и повышенные липиды. Вот, собственно, вот, вот такой вот удивительный приятно. продукт. Еще этот продукт затормаживаемый, затормаживает всасываемость сахара из крови и в то же время повышает чувствительность организма к инсулину. То есть очень хорош для диабетиков этот продукт. Эликсир саньцинь. То есть я, как бывший эколог, когда-то работала экологом, я считаю, мы говорим, это грубая очистка, это уже тонкая, деликатная, глубокая очистка. глубокое очищение организма. Жидкая формула. Эликсир саньцинь. Ну, можно прочитала фразу: генеральная уборка организма. То есть он очищает кровь, очищает лимфу, очищает межклеточное пространство, восстанавливает водно-солевой обмен, снижает вязкость крови, вязкость лимфы. Этот продукт еще помогает при, ну, когда есть вирус папилломы, он помогает бороться с этими вирусами. Э, восстанавливает слизистую заживляет слизистую желудочно-кишечного тракта э, поддерживает э, помогает при язве двенадцатиперстной кишки при онкологии 12 двенадцатиперстной кишки желудка, то есть вот такой серьезный продукт, очень хорошо работает э, если вы человек ну человек ну, много людей питаются как попало едят, ну, когда попало, что поправда, и запорами страдает и всем, поэтому с возрастом есть такое понятие «каловые завалы», то есть вот этот продукт постепенно размыливает, разжижает эти каловые завалы и еще помогает, вот у меня баранхиты были многолетние, то есть очень хорошо выводит, способствует приведению мокроты из бронхолебочной системы. Так что вот такой вот глубокая, глубокая очистка организма. Причем наши продукты, они очищают глубоко, деликатно, но в то же время не опустошают организм, потому что в, кажд... в каждом из препаратов, есть компоненты, которые э, помогают организму. И, то есть можно так очиститься, что вообще уже превратиться, падать от усталости. Здесь такого не происходит. И еще один, э, еще один продукт на этапе очистки – капсула су фу здесь Мы его называем чистые сосуды, белоснежные сосуды, кристальные сосуды. Этот продукт, э, здесь основной компонент натокеназа это разработки японских ученых. Продукт получен э, фер, это, натокиназа, это фермент, полученный из брошенных соевых бобов НАТО. Вот на сегодня натокиназа считается самым эффективным э, препаратом, э, который помогает, который очищает наши сосуды, который постепенно э, слизывает э, э, холестериновые пляжки, даже тромбы в сосудах. А капилляры что такое? Через них питается клетка. Через капилляры от клетки выводится все, что не нужно. Для нас тогда это вообще, для меня это было открытие, когда вышел доктор, который 20 лет работает с капиллярами. Он сказал, это был 12 год, он сказал, западная медицина вообще капилляры не принимает, вообще не работает с ними в расчет. Оказывается, если вытянуть эти капилляры, можно два раза земной шара поясать. Ребята, у нас колоссальная система сосудов, которая находится в нашем организме, и наша западная медицина вообще ее никак не принимает. Он привел пример про девушку, ну там, китайскую которая все время падала, ну, периодически падала в обморок. Были сильнейшие головные боли, ничего не могли найти. Делали и по западной медицине, и по восточной медицинной диагностике. Найти, найти. Анализы хорошие, давление, все хорошее. Оказывается, в головном мозге у нее есть капилляры, вот как шарики надутые. Ну, вот у нас тут вот там, доктор тогда приезжал, делал диагностику на капилляроскопе, разбирал на разных людях. Вот эти шарики, это говорит о том, что капилляры в жутком состоянии. Лопаются шарики, она падает в обморок. Ну, так простым языком говорят. Так, конечно, неправильно говорит. Ну, я не врач, поэтому уже говорю, как умеет. Понятно? Вот и суичинфу. Я тут услышала по телевизору, каждые 30 секунд у нас в России вымирает человек по причине заболеваний сердца. Вот так сказали. Каждые 30 секунд. Ребят, мы с вами сидим уже вот сколько, сколько человек уже ушло на тот свет. Вот есть два продукта, суичинфу и линжи. Это молодым надо, молодым надо. У меня в структуре э, парень 26 лет э, сел в утром, поехал на работу на светофоре, ум, разорвалось сердце. Черного привезли домой. Понимаете? Но когда теща предлагала, она, ну, были какие-то там симптомы, она предлагала, начни пить. Ну, теща, кто такая теща вообще? Тем более она не прочь. Понимаете? Вот тебе и теща, все, человека нет остался маленький ребенок или молодая жена. Вы услышал бы вовремя, возможно бы и не было такого. Теперь этап восстановления. Значит, на этапе восстановления два продукта. Эликсир, три драгоценности, здесь также или э, кордицепс ну, Кардицепс, это вот на сегодня вообще ну, считается самое эффективное природное растение вообще на планете, которое, ну, которое, собственно, в организме Практически, я не знаю, вот, ну, практически при любом заболевании помогает кардицепс. Даже при онкологии, при заболеваниях почек, при гепатитах. Ну, у нас тут бывают такие тяжелые случаи, люди рассказывают. То есть практически при всем. То есть этот продукт молодым людям не нужен. Это уже, так знаете, когда-то уже букет хронических заболеваний помогает восстановить организм. Не буду дальше подробности удаляться. То есть это идет мощное, поднимает организм с колен, буквально. Артриты, артрозы, гепатит, я уже сказала, онкологии, заболевания почек. То есть вот самые такие вот бронхиты застарелые. Так, и кальций. Вот кальций, э, как мы тут говорим, впервые в мире, который получен из водорослей. Не рога, кости, копыта, камни, там, да? яичная скорлупа, а водоросли морские, водоросли Желтого моря. Поэтому помимо кальция здесь есть практически все микро-макроэлементы, которые нужны нашему организму. Причем кальций вот, в такой маслянистой форме он там находится, ну как бы в ионной форме, ну, не знаю, правильно ли это сказать, как бывший химик. Но по крайней мере этот продукт естественно, не он один, а вся линейка помогает избавиться от остеопорозов уже в довольно преклонном возрасте. Хотя наши врачи говорят, что после 30 остеопороз практически неизлечим. Ну, да, вот этот кальций вот очень хорошо работает. Кальций нам нужен всегда, правда? И же ежеминутно. Причем этот кальций никогда не приведет к кальцинозу. Никогда. Если вы его переели, ну выйдет и все. Нигде ничего не отложится. Это 100%, это гарантия.